Приехал врач очень скорой помощи, дал рецепт, подмотку сала, опачачу овощи. И идеальная закуска, основываясь и на этом тексте, и на опыте жизненном, и на подходе, и на всей биологии, метафизике, в том числе, это та, которая подчеркивает вкус напитка, не перебивает его, а именно подчеркивает так, что...